Боже, че пугаешь очень лучший у меня скоро свадьба я тебя приглашаю с кем? легом понятно Все вообще плевать да? нет можно этого свадебное платье увидеть? нет а ну да мне это можно, легу нельзя Ладно. Туди туда покупайся. Тут воды нет, тупая. Да? А, ой, так я и разливала Наверное, кто-то убрал. Чего страшного? О -о -о. Ладно, так я посплю, а ты. Вы уже приоделись да, кстати, у нас же двойная свадьба. То есть у него с Викой, а у меня с Олегом. Угу. С Викой. Ты один свой обычный костюм. Обычный костюм, чтобы Вика не увидела. Вика не увидела. А, быстрее, быстрее, она. она, она где-то здесь. Ты переодень, тогда. А то ваша любовь. Будет не вечной. Это любовь. Это любовь. Слушай, это. Первый взгляд. А, согласен. С первых глаз твоих. Всё-таки О, Господи. Где твоя принцесса? Лови ее с балкона. Пошли лучше спать, а то сейчас... Да, Пойди поспим. Там твоя любовь, я пойду к своей подруге, да. Давай. Пекарня закрыта, все. Ладно, не могу закрыть. Иди пекарню закрой. Не надо. А, ну... Ладно. Ладно. У ну, типа, а, ты хочешь, чтобы воры тебе типа, Ну ладно. Какие воры? Тут мэр корис. Вот Какие? Наверх. Давай, давай. Я что? Пока пойду. Вс, давай, спать. Кто мне стул сворвал? Ладно, будем да. тут сидеть, работать. Вот так Сколько уже утра? Что я всю ночь проработал? Уже утро. Привет. Здрасте. Привет. Пойдем. Да. да. Что вам снилось? Там чего типа, ж демона призвала. Она ничего не делала, да. Чё у вас сегодня? Голубки. Голубки. Я именно призываю, чтобы Олега по носу случился... Давайте спать спокойно. Кого? У тебя свадьба? Игорь, суицид. Быстро суицид. Давай. Суицид. Давай. Бегом. Бегом суицид. У тебя свадьба. Давай... Идите в ресторан. А я догоню вас. Олега нету, Олега нету, он пропал. Он уже кажется. в ресторане, давай топай. Ну сейчас, подожди, мне только надо переодеться. Голубки. Подожди, мне надо переодеться. Нет. Будешь переодеваться иди потом. надо переодеться. Голубок. Покер, иди отсюда. Покер, иди отсюда, давай. Иди. Купай его. Голубки. Я сейчас убью. Так, тихо. Тихо. Что, дай мне, дайте мне переодеться спокойно, алло. Мне в этой жизни дадите хоть когда-нибудь переодеться. Нет. Меня этот меня этот голубок бьет. Меня этот голубок. Голубок. Какая кошачья. Шийка. Бог кошачьей шерсти бьют. Дай мне этот, дай мне, дай мне переодет, спокойно, слышь. Так, кушочек кошачий шерсти, идите сюда. Ну, тут наследник сходить, едет, кстати, Да, встретить свою... Любовь. Я в а, Вы тоже голубки? Ааа. Го го голубки но, но бонят, скажут, Голу голубки а, голубки, а, голубки. Хватит, <связь> <грудь. связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Я захожу домой, смотрю вообще нашей группе. А ты там скидываешь? понимаешь, что за такой хочешь. Женщина Уйди, Олег. Уйдите. Больный У меня есть оружие самообороны. Ты пекин? Глубок кошачий шерсть. Прикинь, клубок кошачьей шерсти Вика а, любит клубок собачьей шерсти. Его, а... <связывая> да. Клубок кошачьей жерсти <связывая> Любит теперь клубок собачий <связывая> Эй, ты там анонимы. Вы что думаете, я вас не <связывая> достану? Вы, там, да, на ну что надеетесь? А вас... Я еще это, Суд. давай, я тебе помогу Суд потом <связывая> а, Сейчас этот, э -э пчелка, я тебе помогу Олег Адриан, Адрианчик, Адрианчик, Я слепой, как, что походу. Эти красные стили, я Давай, давай. Угу. Спасибо. Ля ля ля, -ля, -ля. Ла ла ла. Ла ла, -ла, -ла, -ла. Ля -ля -ля. <свеч> Да про... Тихо, ребята, все тихо. Это тебя помиловал все. Я тебя, тебя больше не буду кознить. Ну, насчет пчелы я ничего не говорил. Пчела может его убить ещё. Или лошадка? Олег, ты где? Мне надо с тобой поговорить. Нет, я обустрелюсь за бастовку. Сейчас пойду. Олег, При мне этого. надо поговорить, ты где? Пойду к твоей тёте собираться, пойду к Манчестии собираться. Стой, Олег, стой я такую шутку придумал, классную. Бо... Бобик, это же собака. А Вика это кошка. Клубок кошачий полюбил клубок собачий. Бобик, это не собака, но его... О, спасибо, короче, спасибо, осина... Короче, Бобик, это оборотень. Бобик, это оборотень. Мы соединили ваши сердца. Теперь вы не будете драться как кошка с собакой. Походу это разнесло Люди, ему срочно нужна операция. Тихо. Успокойтесь. Инженер Бобик, это вообще-то ваш, ваш ученик. А -то не знаю, вот. А с кем Зои отженится? У нас в городе Новый Олег. Очень приятно будет познакомиться. Да, он скоро придет. Сейчас, по... сейчас он скоро придет. Да, хорошо. <соцентричный. Хорошо, пусть, чтобы не Я не знаю. А -а -а -а. Я Олег. Секунду, дайте я. У меня, походу, эти глаза слишком натерывают, натерывают. А я шё... пойду, пожалуй, Бобби, пойдёте со мной искупаться? Я вот как С раз себе новый костюмчик купил, пойду, хочу поплавать. Одно из шизо иду. А, я пойду. все взялись? Памби, а, да, -а -а -а. я сейчас взялись. короче, там помогает хит. Бобби, да, ну, где... люди собирают людей поехать покупаться. А, прям, пошли купаться. Да а не нет, купался. у вас же сейчас свадьба. У меня нет ночи свадьбы, вы чё-то путаете. Вот, на свадьбу, Идем купаться, Идем купаться. Кстати, говорю? у тебя тоже клуба кошачий будет, да, свадьба. Пошлите купаться, заходите, давайте купаться, купаться, я хочу купаться. Я как раз именно в костюме. Мы, мы, мы соединим ваши клубки. Я переодеваюсь. А, а, я кто? Я. а кто вот, прям, тебе не сюда, тебе не сюда, а тебе вон туда, подальше. Нет, Олег, не мы не соединим. Не соединим, мы соединим их глупких частей. Класс. Мы снимаем костюм, одежду и все. Я пошел купаться, если хочешь. Нам нужно же еще. Заберусь. Да, реально. всегда готов. я тебе Стой! Стой, подожди, Вика! Мне ему нужно еще кое-что рассказать, прежде чем ты его можешь. Прежде чем ты его убьешь, мне нужно ему мне ему нужно кое-что рассказать, прежде чем ты его убьешь. Мне ему нужно рассказать, прежде чем ты его убьешь. В отечестве сказал то, что я могу летать без проследа, но это надо мне еще учиться и учить. Мы свяжем ваши клубки счастья на узел. Иди Ваши клубки шерсти объединятся. А мужское нельзя. Сейчас Подожди, тебя полиция. А это полиция Бобик. Полиция Бобик. Слушай, Бобик на все профессии. И учитель, и врач. Все. Бобик, а я тут что сделал? Мне надо переодеться. Наверное, сегодня злодеи уже не нападут. Я как бы буду без трусов. Можете уйти. <свят> ну, да. <свят> ну да. Скоро у вас родятся щенята. Человеческие. <свят> Что-то не щенята. А? Будут табарикены. <свят> Человек и собака. <свят> Ч... <свят> Челбака. <Оборот. свят> да, о, о... Адриан, прием, точно. не родятся. Бобик лосатый, Вика лысая. Днем люди, ночью звери. Кто это, это Бобик? Боби. А Вика вампир? Вика вампир. Ну все, точно. Если я... Вика вампир, у вас получится, гибриды. гибриды. гибриды. Так все, дай мне переодеться. На ну, вас тут подам. А нельзя выйти с мужской раздевалки. Я иду к Не нему, все. Нельзя. Ой, это парк перестал быть таким сильным. Я каменный. На тебя не работает мой самый сильный топор. Сейчас, сейчас я на него еще больше. Завтра я уже гадам свадьба, а вы тут семьяки да. срабатываете. У уйдешь, не уйдешь уже. Ладно, не у меня же свадьба. Вы это, это я сейчас пойду зажигалку, и тогда Бобик лысый станет, и тогда у вас а, точно я, дети лысые будут. Этот, я на, я могу... Интересно, злодеев не будет сегодня, да? Кто знает? Как тебя зовут? Олег, открой дверь, пожалуйста. Мне еще надо в магазин сходить, купить одежду свадебную. Ну, не свадебную, а праздничную. Чтобы быть красивым на свадьбе. А дай мне браслетик свой. Э, Катина, Открыл. Закрой. Тут тупицы всякие. Открой. Сломай! Сломать. Ладно. Сломать? Ладно, пойдем. Ну-ка, открыл. Открой <свят> быстро. Я же говорю, я не просто учился умодеть, я учился всяких стильным заклинаний. Ей Но сейчас в на... не уйдет, ей лицо ночи. я на нее проклятие. Давай убей ее, убей ее уже, назадрало. Красота, я сейчас да, убью да, огурцов. Куй. Я сейчас убью огурцов. И используем заклинание. тупая. Эльдос, ты хочешь начинать браку? Мы вас скоро. Что за Убить. Брань. Брань такая. Чихаю, что-то я слишком много встал. Баранина, алкашки местные. Я если сейчас, она не, спа не пропадет раз и навсегда. Так, так все, я спать, ты мне береги до свадьбы. Огурец, оливка. Короче, я говорил, я учился, короче, против бунтарщиков там, короче, мне меня математика одну научила. Возможно, она где-то Быстрее! Короче, нет, я нам свечу, нельзя я же не виноват, Нет! нет. Закройте все глаза, что здесь Закрыли! Закрыли. А, закрой, все, закрой глаза! Зои! Отвернись! Зои глаза! Отвернись! Она не трансформирует за мной, я запечатала ее калисманом в коробке. Да. Мы от нее избавились. Буду спать. Mm -hmm. какая-то